Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я хочу провести небольшой экскурс по сайту компании Арифлейм. В связи с заменой интерфейса и более востребованным, более интересным изменением на сайте компании Арифлейм произошло такое, что очень сложно найти... Все страны мира, которые участвуют или где присутствует компания Арифлейм. Даже не заходя к себе на страницу, вы можете вот просто зашли на сайт своей страны. То есть, вот я сейчас нахожусь на сайте России.ariма.com, для того, чтобы найти все страны. Адре электронные адреса странов, стран всех, которых, где присутствует компания Reflame. Нам с вами необходимо опуститься вниз. Сейчас мы опускаемся вниз, в самый низ. В этой графе, вот в этой графе, корпоративная информация. Кликом, кликаем на слово арифламы.com. У нас появится три вот такая картинка с тремя милыми красивыми девушками. Опускаемся вниз, если интересно, читаем всю информацию. И вот она, карта мира, где присутствует компания Арифлэйм. Кликаем на нее. И выбираем ту страну, которая нам нужна. Допустим, в Европе мне сейчас необходима Молдова. Мы кликаем на Молдову. И вот у нас появился адрес Молдова. С вами на связи была Лотникова Лёля. Если видео было вам полезно, я буду очень рада.